Всем привет, дорогие друзья и хорошего вам настроения. С вами Рей, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что, турнир у нас закончился, но сегодня не понедельник, а вторник. Потому что я в понедельник не смог, ребят, поиграть. Работа, я пришел уставший. Короче, я уснул. И поиграть не смог. Но зато сегодня вторник на часах. 10 часов дня. И вот я, ребят, в игре. Ну что, как ты видел, все у нас... Прошло удачно, Лига Мастеров 3 звезды, не меньше Тут мы забираем наши награды И у нас Буста, конечно, не будет Но тем не менее Так, что за испытание О, ребята, у кого нету кренга усиление технодрома В первую очередь, ребят, проходите Классическая бойня Мне уже она не нужна Потому что эти персонажи у меня все уже есть Ну и девичья сила тем более не нужна Потому что она одна из первых у нас прудина и все персонажи там получены. Ну что, давай откроем бесплатный пак. Кто там у нас? Паукус? Нет, Острозуб. Острозуб. Ну что, на турнирку сразу же? Не, давай начали ежедневки сделаем. Все ежедневки пробежимся, а уже потом пойдем на арену. Ну что, сегодня я думаю до Лиги Сёгунов мы все-таки сможем добраться Одна-две звезды Я на это рассчитываю Да, конечно, плохо, что с бустом не получилось Ну, я надеюсь, у нас как получается Мы когда бустимся, у нас на следующий день э, Лига Самураев 1-2 ну, То есть одна звезда, либо две звезды, да? Нас сбрасывают я надеюсь, сегодня мы Хотя бы, ну Переплюнем этот, так сказать Рекорд Или как, эту статистику Да, и окажемся, наверное, все-таки в Великий Сегун Но опять же, это мои желания, как у нас пойдет Все покажет игра сегодняшняя Так что Унывать не будем Ну, если, конечно, игра не будет мне делать Какие-нибудь подлянки, она может Нам, как говорится, все это дело испортить ну что, мы будем искать э, на Пицелицево. Теперь мы прокачиваем его по скиллам угу. Так, и начинаем Что, с массовых атак, естественно Ах, с этими геймпадами я помню, ребят В прошлой серии я запарился искать их Выпал, надо же Нам выпал геймпад Ну и ящики с инструментами находятся на изи 10 штук, да, надо Так, второй Третий Четвертый Так, пятый Шестой, естественно Седьмой вообще нормально выпадает Восьмой Так, еще два надо Ну, господи, ну И последний все. Все, ребята Прокачиваем плюшку эту Вообще-то называется не плюшка а Опасные Кольцоны А почему кольцоны? У меня ассоциация кольцона Это знаешь, как раньше По-моему Да, это были такие Ну, как типа шаровары, не шаровары Шаровары это были, по-моему, на Украине А вот кольцоны это Такие брюки Ладно, не буду запариваться, объяснять это В общем, это такие, как штаны, кольцоны Может быть, я, конечно, что-то путаю Может быть Так, давай-ка мы, наверное, знаешь, что еще возьмем? У нас деньги позволяют прикупить Не откаты, мне нужны, мне нужно Вот, вот что мне надо Мне нужны телепорты так, поднять уровень персонажа. Ну, у меня пока не хватает мутагена. Я думаю, за арену мы, наверное, все-таки успеем набрать. Нужно нам количество. Нет, давай-ка 11-11. Не надо мне тут свои десятки подсовывать. У нас поединок сразу начинается именно с 11, -11. Я, правда, еще не видел. Может быть, как-то можно 11 начать? Ну, мне кажется, это маловероятно. Но все-таки, вдруг как-то это можно сделать. С одной плюшки троих. Понятное дело, что уровень у нас высокий, поэтому можем себе позволить их разносить здесь. Ага, мы даже на Воин две звезды не перепрыгнули. <кхе> это плохой знак, ребят. Это плохой знак то, что буст будет очень тернистый. Очень тернистый Если мы с тобой даже с первой заходки не смогли подняться С первого поединка То о чем говорить дальше Но зато будем всех выносить с одного удара Воин 2 звезды, ранг 62 11-12 Упс Ладно они выше все равно не дадут мне. Как бы я там ни кривлялся. Не будут они меня переводить на 12-13. Поехали. Упадут? Упадут, конечно же. Причем все. Идеальная победа. Перейдем. М -м вот тебе и показатель. О какой, ребята, Лиги Сюгунов может быть идти речь? Я не пойму, а. Да хорош, они меня вообще скинули, блин. 11-12, даже. Да. Ч за дела-то такие, эй! 10-10, да пошли вы знаешь куда? 10-10. Блин. Что за фигня? 11-12, уже 3 поединка. Ну вот, ребят, вот вам вот и ответ. Хотел как лучше, а они просто мне запорывают игру всю. Они же видят, что я их разношу. На изи. С какого перепуга вы мне не даете повышенный ранг? Тем более уже воин 3 звезды. Пс, не понимаю я. Блин, вот же было 12-13. Ну -мо. А -а -а. И теперь фиг получишь, да? Ну да, теперь фиг. О, тихо-тихо. Не спугнуть. Тут даже думать нечего, кого там брать, потому что 56 уровень против 22-го. Тут любому понятно, что это все это крах. Просто с одной плюшки вносим всех. Ну, надо же, Рафаэль не упал хм. Выстоял, так скажем Трендец, я что-то такого давно не помню, чтобы я на воин на, на ранге воин так долго тусовался Очень интересно Когда же я тогда дойду до пяти персонажей? Через пять поединков только? Давай, Хан, делай тут дебаф на них. Муху, наверное, шваркнем. Это раз. Так, Масуха. Оу. Масуха под дебафом вообще из-зашла. Ну неужели мы перебрались с тобой в элиту? Лигу Сегонов я хочу получить <смех> Мечтай, Рейчер Просто мечтай Дай бог до самураев Сегодня добраться с горем пополам Это было бы уже за счастье А уже про Лигу Сегонов я молчу Блин, вот этот Кейси вообще не имеет Ни одной массовой атаки Да в принципе я сразу тоже про, про морозилку я молчу Тут команда такая У которой нет ни у кого массовой атаки, прикинь Ни у кого Есть только массовый хил и все Как бы вот эта команда Честно скажу, вообще не профитная нифига Невыгодная Так, ну ладно, давай 12-14, дальше продолжаем бомбить персонажей по-прежнему 4 штуки. Я тебе говорил, 5 поединков там минимум нужно, чтобы они тебе дали. Это нам нужно перейти на следующий ранг. Двоих уронили. Нормально. И двоих остальных допиновые Ну что, сейчас посмотрим. Если мы переходим, то... Элита, две звезды. Ну что, дадите мне уже пятерых персонажей. Хороший может быть тут? Ну вот, наконец, все, ребята. Максимальное количество бойцов. Сейчас должно, по идее, быть немножечко полегче. А у них как был 26-29 ранг, так и остался. Несмотря на то, что мы уже прошли целую кучу поединков, уровень у них практически не поменялся. Но должны мы сейчас продвигаться чуть-чуть побыстрее. Все-таки 5 бойцов. Увеличение кубков идет круче, но не так хорошо все-таки. Так, 13-15. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, давай, наверное, поставлю защиту. Ну а что делать еще? Хотя нафиг она здесь нужна Но как у Найчи, сразу всех Блин, Леонардо выжил Вот хоть один боец, но всегда, ребята, выживает после массовых атак Я уже заметил, это как тенденция какая-то идет Просто как тенденция идет Элита 3 звезды, 77 ранг Может быть дойдите уже все-таки Вот, 13-16 Ты посмотри, у них уже ранг 36, то есть лихо они, да, перепрыгнули с 26 на 30 то есть 10 позиций с лету берут. Ну, естественно, им это не поможет. Как вырубали, так и будем вырубать. Ну давай, давай, давай. Не тормози игра. Быстрее все это делай. Шурши, как говорится, чулками. 35-я позиция. Ну давай, сделай так. Окей. 60 -ая. Подожди, какая 60-я? Э -э -э -э -э. Ну да, в принципе, нормально. Надо было массу, наверное, сделать все-таки Ну, тут пиццелицы Сейчас посмотрим, если он сейчас бросит свою эту Плюшку, которую мы подготовили Ать, слабоват Еще пиццелицы, слабоват Ладно, не будем расстраиваться Мы его подкачаем скоро Будет все нормально Но опять же, Рафаэля вначале докачаем Именно по уровню Потому что уровень у него хромает а уже потом Пиццелитсова Так уж и быть С его двумя массовыми атаками Так, ранг был у нас 60, да? А, 35 Ну вот, вот, ребят Мы уже добрались до самураев 13-16, давай, поехали Раз, два, три, четыре О, так у нас уже 70 уровень Фух. Мы уже практически всех бойцов отыграли Потому что после того, как 70-й ранг начинается, у нас там остается шапочный разбор Ну что, с плюхи всех вырубишь? Да как так-то, я не пойму Ты 70-го ранга не можешь вырубить 37-й Странно По идее, должен был бы просто выкосить их там всех Но нет, нифига Что, 13-16 так будет, теперь вечно меня преследовать Вот Раз, два, три, четыре, пять Ну тут я могу только ответить Пару бойцов вот, вот в этом Это Змей-Кавион и, наверное, э, Паукус А, нет, Крысиный Королич тоже неплохо э, Тимати и нейтрализатор Такие себе Нейтрализатор вроде бы силен, но массовой атаки нет А, нет, есть у него гранатомет ну, какой-то слабый Мы приближаемся к элитникам Вот тут вот, как по мне Самый худший боец это будет, наверное, Сплинтер, Змея Корея и Джастин Это для меня лично, ребят Хотя, может быть, если карайку прокачать Может, она будет и лучше себя вести Но, по крайней мере, быстрее, чем железноголовый Так, Лига Самураев уже две звездочки 14-18 Раз, два, три, четыре Пять Ну, тут еще на два поединка у нас максимум Это, получается, Лига Самураев три звезды Максимально, что он нас сегодня ожидает. Оп. Усаги такой из-под тяжка подскочил. На, говорит. Из сабелька рубанул. Леонардо. 51-й, я думал, что будет сороковая позиция. 51-я. Да. Раз, два, три. Четыре. Давай, так, вот пять. Хотя может быть даже... Зашибись, VPN просто взял Рекламу свою врубил Блин, и звук пропал Ладно, этот поединок мы отыграем без звука Потом, видимо, мне придется перезайти в игру Что за дела такие? Здесь главное есть Вот этот вот конечный звук Давай не тупи, пожалуйста а? Ну, куда мы там перейдем? Семнадцатая позиция, так, перезайду Так, ну что, музыка появилась Лига самураев забираем И нам нужно, по-моему, последний поединок отыграть 14, 18 Раз, два, три, четыре 5. А -а -а -а -а. пять Слушай, тогда будет еще один бой тогда будет еще один поединок. Я тебе говорю, что обязательно хоть один остается в живых. Ну, после Армагона и против... Э, после Крэнга и против э, Маузеров, по-моему, никто не выживает. Ну что, как ты видишь, Лига Самураев 3 звезды. Чуть-чуть нам не хватит, чтобы дойти до Лиги Сегунов. Ну, грубо говоря, мы с тобой попали туда, откуда бы начинали после отката То есть у нас, вот, например, если бы вчера был бы буст, мы с тобой бы прошли бы, да, заняли бы там определенную нишу Сегодня, если бы я опять зашел в игру, примерно вот это бы место у нас и было бы Может быть даже даже ниже, то есть Лига Самураев две звезды, а не 3 Так что, как-то так 57-я позиция. Так, сколько это мотогена набрал? 16 тысяч, да? 16 тысяч нам хватит, чтобы только целиться его приподнять по уровню. 59-й. Давай ему тогда 60-й уже сделаем сразу же. Вот так вот. Все. 60 уровень. Так, дальше мы заходим сюда. Ну что, будем фармить-то, наверное, жетоны? Да, я думаю, что надо. Я думаю, что фармить жетоны нам обязательно надо. Поехали. Все черепашки. Давай так вот. Просто по одной плюшки каждому и нормально. Вот только лишь у Майки нету массовой атаки. Угу. И... Блин, у Рафаэля тоже нету массовой атаки. Все. Ну и давай теперь потихонечку фармить. Сколько там у нас выйдет? В данный момент 50 жетонов всего лишь, по-моему. 55. Ну, один откат это еще терпимо, ребят. Сыра, конечно, много улетает, но. Что ж поделаешь. На то у нас сыр, чтобы улетать. Уже сотка есть. Так, 159. 174. Вторая сотка. Вторая соточка. Третья сотка. Все. Ну что, ребята. 325 жетонов. Еще столько же, и мы с тобой... Ну, чуть побольше, конечно. И мы с тобой возьмем еще 3 ДНК на персонажа. А на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.